Всем добрый вечер вот перед сном решил зайти поиграть в игру бара мы начнем кампанию конечно же и просто подправим немного звук вот он на половине ну и подкрутим немного музыку прежде чем мы начнем уже вот. Все, применяем. Сейчас мы начнем с тренировки. Э -э, покажем вам сначала тренировку, а потом уже будем компанию саму играть. Э -э, ну, если успеем за полчаса. Э -э, так. Так, так, так, итак, начинаем. Основа перемещения и взаимодействия. Сейчас будем осваиваться. А, ты уже стоишь. Не буду тебя задерживать. Мне сегодня уже пятерых пришлось инструктировать. Это довольно утомительно. Где я? Кто я? Ты в автоматической реабилитационной камере. После травмы твое тело пребывало в невменяемом состоянии и загадило весь скафандр. И тебя отдали на лечение доброму доктору. Я ничего не помню. Считай, тебе повезло. Не будешь мучиться от жутких воспоминаний ночных кошмаров. Это ожидаемый результат лечения, хотя и доставляющий неудобства. Мы просто научим тебя всему заново, и тогда ты пойдешь работать и оплатишь счета за лечение. Счета? В общем, давай начнем. Попробуй пошевелить руками и ногами, нажми кнопку, и дверь откроется. Правда, до нее еще надо дотянуться. Понятно. Ага. Ну что ж смотрим-ка так чтобы взять предмет наведите на него и используйте левую кнопку мыши вот. мы его взяли открыть запертую дверь а вот все это берем что это мы взяли удостоверение личности а оно нам нужно. Так, идем дальше. Дверь с кнопками. Ее можно открыть, починить гаечным ключом и заменить проводку отвертка, если она будет низправа. А. А. А, нажмите S, чтобы прыгнуть с платформы на лестницу. Я где-то что-то выкинул, да? Ладно. Нажимаем кнопку. Ага. Средний стальной шкаф. Забираем. И идем дальше. Теперь кабельная коробка. Взаимодействуем. Есть питание, перенапряжение, низкое напряжение. Энергия. Перенапряжение. когда электросеть получает больше энергии, чем расходуется, напряжение возрастает. Это может привести к поломке электроприбора. Когда энергии недостаточно, напряжение падает. Это может привести к отключению оборудования. Итак. Так, чтобы взять или применять предмет из быстрого меню, нажмите соответствующую цифру в быстром меню. Итак. можно? ремонтируется электрика 55 необходимые навыки ждать пока насос откачает воду и так все идем так подождите-ка А, это починить. Так. Детектор воды. Так. Что у нас тут? Хозяйственный шкаф сварочный аппарат. И берем топливный бак сварочного аппарата. Так. Так, тут есть питание. О. Ладно, нам туда не пройти. Значит... О! Задача. Так. Что нам тут делать? Заварить повреждение на стене. малый насос так а где нам что надо делать элемент так а Ой. где у нас повреждение пока его не вижу ага так ладно о ладно сейчас что-то может быть. Mm -hmm. Сейчас посмотрим. понять а возможно это где-то тут все же мы сюда пошли ну ладно сейчас посмотрим лезть наверх может быть а это тоже так а где у нас повреждение похоже лампа. энергии что-то вот тут не так Так. так, а что у нас тут пишется? А, что у нас тут? Так. Пытаемся просто разобраться, я же раньше не играл в эту игру, поэтому... постойте-ка сейчас М -м, не получается так. где же тут надо стену починить Есть питание, да? Всё равно же разобраться. Энергия есть, да? Похоже, что это все же тут. О, кажется я починил. Правда, можно было быстрее разобраться с этим, ну ладно. Так, смотрим. Шкаф для подводного снаряжения. О. А, это еще подводное снаряжение. Нам только одного хватит. Ставить кислород в водолазный скафандр. Оу. я его что выкинул? Подождите-ка. Так. Да. Где же нам взять кислород? Нехватка кислорода. там и дело. А вот вот он все Ставил. так что нам делать с этим берем каечный ключ и работаем ремонт и так что мы починили они а, еще не починил сейчас ремонтируем все ремонт завершен так тут у нас ничего нету сейчас смотрим тут что-то не так с энергией да Затопить отсек, используя насос, да? Так. А что нам с этим сделать? Так, ладно. Надо именно затопить отсек, да? Уйти. Вот. Вот. А, все, понял. Теперь идем сюда. А что тут такое? неожиданно быстрый прогресс этот сектор пока не доделан как везде здесь было гнездо грязевых рапторов но теперь их уже почти точно нет кто такие грязевые рапторы погоди камера засекла какое-то движение ой-ой-ой что это за звуки о, -о, -о. маскировки Он большой итак Основы мы завершили, сейчас мы сыграем еще один этап тренировки, роли, задачи по профессии. итак, начинаем. Немного мы больше времени потратили, чем могли, но ничего, до первого раза, я думаю, сойдет. Сейчас продолжаем, это все же наш первый опыт. Приветствую, дружище, нужны документы, чтобы тебя зачислили на подводку. Да, точно. Вот это энтузиазм. Так держать условия знаешь? Нет, что за условия. Представь себе, что какой-нибудь волшебник, политикан своей башне и слоновой кости пытается решить проблему. Не решая ее. Какую проблему? С подводками все не так просто, понимаешь? Немного таких, что возвращаются из одного похода. А чтобы вернулись из десяти походов, и того меньше. Отсюда и скидка 100% на так называемое обучение. Вот так этот вопрос и решается. Ты критикуешь собственную программу обучения? А я что? Я просто всех записываю, а готовить мясо для мясорубки не моя задача. Хочешь совет? Пойди против системы, найди работу на станции. Но я хочу приключений, да и есть здесь нечего. Ну, тебе решать. У нас есть курсы пяти профессий. Во-первых, капитан. Если любишь поручать другим самую грязную работу, тебе сюда. Рекомендую. Как знаменитый Герман Полан. Может. Точно. Потом два ремонтника. У инженера игрушки поинтереснее, но есть риск получить электрошок. Сердце может не выдержать, а механики вечно мокрые. Они занимаются сваркой и чинят насосы. Крыльщикам это не подходит, понимаешь? Это очень важные профессии. Важнее не придумаешь, следующий офицер службы безопасности это твое, если любишь кого-нибудь пострелять. Охранники обычно решают все силой, поэтому у меня тату. Э -э Возбул. Все офицеры службы безопасности ублюдки. Держи с ними ухо востро. Но не все же они плохие. Ладно, есть еще такая профессия врач. По большей части медики страшнее самых самих болезней но некоторые правда приносят больным облегчение они точно святые веришь ну если тебе еще интересно пошли в следующий отсек запишите меня пожалуйста продолжение пройдите в комнату справа так давайте-ка пройдемся так сюда мы не пройдем верно пройдем в комнату справа теперь так нажмите c чтобы открыть список команды выберите место стажера в списке команды используя э, левую кнопку мыши так Несанкционированный доступ я понял механик стажур капитан стажур. Давайте. Забрать. А, я понял. Отпускаем его. Давайте. Механики обслуживают механические устройства, такие как двигатели насосы, чтобы подводка осталась на ходу. Кроме того, протечки в корпусе также ликвидируют механики, обладающие навыками сварки. Так, понял. Теперь идем сюда. Начать обучение механика? Да, начать обучение. Эй, дружок, тебя ждет учитель. Уже иду. Так, идем. Так, похоже это навигационный терминал. Мы не туда зашли, но ничего, сейчас мы, значит, будем спускаться. Вот таким вот образом. Так. Может, надо спускаться еще ниже. Вот сюда. Привет, я Амас. Здешний механик, я ночью тебя как сели заботиться о подводке. Тут ведь как. Если ты о ней заботишься, то и она о тебе заботится. Промолчаться. Вот здесь справа моторный отсек. В нем находится двигатель. Он есть на каждой подводке. Двигатель двигает подводку вперед и назад. Понятно. Двигатель. Механическое устройство. Ты учишься на механика. Будешь заботиться о механических приборах. Понятно. Прибор издает странные звуки или дымится. Бери гаечный ключ и ремонтируй. Вот гаечный ключ. Ремонтируй. Понятно. Так. Возьмите гаечный ключ. Почините двигатель. Так, подожди-ка, чиним двигатель. Ну, ну, вот так вот чинит его. Это было еще не самое страшное. Смотри, с потолка течет. Из-за этого и случилась поломка. Умеешь управлять за смарочным аппаратом? Умею. Так, а теперь завариваем. В общем, сгодится. Теперь возьми подводную маску в хозяйственную шкафу. Хорошо. Готово. Теперь что мы делаем? Надеваем эту маску. Если спуститься по лестнице через люк, там будет бавасный бак. Он заполняется водой, когда подводке нужно погрузиться на глубину. Понятно. Насосы в бластных баках качают воду внутрь и наружу. Если насос ломается, ты идешь туда и чинишь его. Там внутри всегда вода. Водоватное снаряжение не помешает. Гаечный ключ у тебя? Ага. Почити... Почините насос в бластном баке. Так. Нам, видимо, надо сюда. Механика 55 необходимые навыки готово покидаем балластный бак Годится, теперь иди за мной мы кое-что создадим иду и в инженерном оттеке подводки есть устройство для производства и деконструкции. Не на каждой подводке, конечно, но и то и другое всегда есть на вам постах и станциях и пользование бесплатное. Ясно. Создавать предметы фабрикатором очень просто. Закладываешь базовые компоненты, выбираешь чертеж или в рецепт, кипишь на кнопку и готово. Достаешь оттуда новую игрушку. Понятно. Деконструктор работает еще проще. Кладешь на него предмет, растение или минерал. И получаешь базовые компоненты. Но часть материала в процессе теряется. Ясно. Хочешь сделать себе гаечный ключ? Там в шкафу есть железная руда. Но ее сперва надо очистить в деконструкторе. Ясно. Итак. Забираем все это. И идем к деконструктору. Так. Разобрать. Готово. Получаем в результате железо. Сейчас идем в фабрикатор и создаем гаечный ключ. Создаем хорошее качество. Позволяет чинить механические устройства. Необходимые навыки механика уровень 20. Оставь его себе на память, если хочешь. Мы уже почти закончили. Последний отсек, а потом по пиву. Спасибо, шеф. Итак. Что у нас тут? В этом отсеке генератор кислорода. Небольшой такой по размеру, но без него людям нечем будет дышать. Понятно. Не забывай проверять его и ремонтировать. Есть свободное время, заполняй пустые кислородные баллоны. Понятно. Теперь вставь туда свой кислородный баллон и на этом закончим. Хорошо. Так. Где наш кислородный баллон? А вот он. Вставляем. Молодцы, на обучение пройдено. Держи инструменты в порядке, рабочее место в чистоте. А теперь пойдем выпьем пиво. Спасибо, шеф. Готово. Мы прошли обучение за механика. Сейчас давайте-ка мы еще сыграем снова. Начнем. И отыграем другие роли. Посмотрим. А, все по порядку. Проходим сначала обучение. Так, пропускаем, начинаем обучение. Сейчас идем. И... Мы были механиком-стажером. Теперь побудем инженером-стажером. Инженер обслуживает ядерный реактор, вырабатывающий энергию и электроприборы. Опытные инженеры могут добавлять нестандартные возможности подводкам со собой проводкой, и сигнальными компонентами. Так, куда нам надо идти? Так. Начинаем обучение инженера. Эй, дружок, тебе ждет учитель, уже иду. Так. Здравствуйте. Привет-привет. Добро пожаловать. Я главный инженер Фриар. Но лучше зови меня Кейли. Промолчать. Реакторный отсек. Сердце подводки. Пока электрический ток течет по проводам, подводка жива. И оно, электричество, раздаётся вот в этой красотище. Понятно. Ядерный реактор, конечно, звучит пугающе из-за страшной невидимой радиации, но бояться тут нечего. Работать с реактором сравнительно безопасно. Понятно. В смысле, по сравнению с гораздо более опасными опасностями. Обычно реакторный отсек расположен по центру и хорошо защищен. Ясно. И запомни вот, что никогда не вставляй в реактор сразу все топливные стержни, какие есть на складе. Ясно. Правда, лучше не надо. Каждый топливный стержень увеличивает выработку типа в реакторе, а перегрев приводит к возгоранию. А дальше все начнет плавиться и бабах. Ну, это быстрая смерть. Лучше так, чем попасть в к пиратам. Понятно. Сначала я дам тебе только один топливный стержень. Давай покажу, как его вставлять. А это правда безопасно? Так, вставить топливный стержень в реактор. Так, вставляем. Чтобы запустить один реактор, нужно вставить один не пустой топливный стержень. Нажать кнопку питания, включить автоматическое управление. Вроде все понятно. Попробуешь? Не стесняйся. Ладно. Так. Низкая температура, низкая выработка. Включить автоматическое управление. Отлично, у тебя талант, теперь у нас есть энергия. Смотри, все вам зажглись, это все из-за тебя. Это было не сложно. Чувствуешь уверенность в себе? Тогда переключаемся на ручное управление. Понятно. В ручном режиме мы управляем вот этими двумя штуками. Слева скорость расщепления, справа мощность турбины. Понятно. Когда увеличивается скорость расщепления, реактор потребляет больше топлива и производит больше тепла. Тепловая энергия вращает турбину, которая вырабатывает электричество. Ясно. Чем выше мощность турбины, тем больше электричества пытается произвести реактор. Если по отношению к скорости расщепления мощность слишком велика, реактор остывает. Если слишком мала, перегревается. Ясно. Все это сводится вот к чему: на каждом датчике и слева, и справа стрелка должна быть в зеленой зоне. А зачем тут вообще ручное управление? <coughs> Хороший вопрос. Случалось бывать на подводке, когда вырубалось все освещение. Так бывает, когда реакция на автоматическом управлении. А капитан производит внезапный маневр. Автоматическое управление гораздо медленнее ручного компенсирует повышенное потребление энергии. Можно попробовать? Замодействуем с реактором, переключаясь на ручное управление. Используем ползунки удерживаю стрелки обоих датчиков в зеленой зоне ну-ка, ну-ка, ну-ка ручное управление стараемся вот так вот делаем Готово. Давай. Так, сейчас мы вот так сделаем, наполовину поставим. Будем регулировать, сопровождать, так, хватит, идем. Добро пожаловать в электрощитовую, здорово здесь все жужжит, да? Не бойся этой кучи проводов, они все идут куда надо, можешь не поверить, это моя работа, понятно. В этом отсеке обычно полно кабельных коробок. Электричество от реактора надо же как-то распределять. Вот этим и занимаются трудяги пчелки, кабельные коробки. Понятно. Когда кабельная коробка ломается, они иногда это делают. И все подключенные к ней устройства пристают работать. Твоя задача не допустить этого. А почему они ломаются? Может их как-то укрепить? Хороший вопрос. Опытные инженеры на вам постах умеют делать устройства повышенной прочности. Но ну, давай пока забудем об этом. Ясно. Большинство капитанов люди резкие и дерзкие. Они любят разогнаться до полных оборотов за пару секунд, а потом полностью закушить подводку и пойти на перекур. Такие перепады энергии повреждают все электроприборы. Ясно. Еще один вредный фактор вода. Электричество и вода плохо совместимы, поэтому каждая протечка вредит подводке. Значит, я всю дорогу просижу здесь со своей отверткой. Ага. Но если научишься ремонтировать приборы, быстро у тебя будет куча времени на все остальное. Хочешь, научу. Хочу. Так, берем отвертку. Так, сейчас будем ее чинить. О! Меня ударило током. А, снова. Неплохо, но смотри, это лампа все еще не горит. Почему? Ну что кое-кто. Я убрал провод подключения лампы к кабельной коробке. Вот он, подключил обратно. А как? Возьмем в одну руку отвертку, в вторую провод. Давай, покажу. Давай. Взять отвертку провод. Так. Заменить проводку. А что, если так? Дальше. Дальше, дальше. Прикрепляем его сюда, вот. Супер, все основы инженеры свой, воин остального научишься в рейсах, побольше бы таких студентов. Еще увидимся, спасибо, Кейли, увидимся. Задача выполнена. Ура! Ну и на этом мы остановимся и продолжим в следующий раз, когда мы снова будем играть в Баратрауму. Надеюсь, вам понравилось и понравится. Всем спокойной ночи.